привет меня зовут Лилия Донскова я директор компании Арифлэйм и у меня для тебя важные новости если ты новичок компании Арифлэйм и только присоединился в одиннадцатом двенадцатом тринадцатом или в четырнадцатом каталоге но еще не сделал ни одного заказа или ты активный партнер но твой последний заказ был до 13 каталога компании oriflame тогда эти новости для тебя на твоем номере зарезервирован подарок это аромат стоимостью 780 рублей из серии feel good на выбор один из ароматов они кстати унисекс поэтому подойдут как мужчинам так и женщинам что нужно делать чтобы забрать этот аромат возьми каталог номер 16 и выбери любую продукцию это могут быть подарочные наборы участвуй в каких-то акциях которые тебя привлекают тут есть чем побаловать себя и своих близких всего заказ должен быть единовременный на 1200 рублей помни что у тебя еще скидка 20% и тогда один из ароматов ты забираешь себе подарок если нужна помощь обращайся успехов до встречи пока пока